здравствуйте и снова с вами мы с нашими замерами кто только присоединился к нам я напомню быстренько что таня участвует в проекте она модель курса лучшая версия моего тела и сегодня четвертый замер 15 ноября сегодня и мы измерим очередные замеры татьяны и посмотрим насколько она уменьшилась в объемах за эту неделю и затем мы ее еще и взвешиваем начинаем таня давайте талия у танечки была когда в прошлый замер 89, таня, 89. 87 выше талии тали, 5 сантиметров Девяносто. Сколько? Девяносто. Девяносто. Выше талии? Восемьдесят восемь. Ниже тали? Сколько было? Так, девяносто два. Меряй там. Давай, угу. положи там. Девяносто два. Девяносто два. Здесь не уходит. Надо обратить на этот курдючок внимание. Дальше. Сто один. Сто один тоже не уходит, ну там на пол сантиметра, это я не считаю, тоже на это, вот на это место, на этот пояс, надо обратить нам внимание. Так, дальше. Что тут у нас с грудью? 106. Сколько было? 110. 110. 110. Здесь. Это меньше до да? 35 сколько тут был было. 30 было 33 до 31 и 30 угу. так но ну, здесь тридцать половины здесь тридцать с половиной половина ноги 53 53 было да, да. Ой, не так Так пятьдесят три одна нога, и по самой широкой мере пятьдесят три. Так объемов стали, пока я вижу. Давайте измерим танечку, взвешиваем ее. Сколько она у нас? Шестьдесят девять, триста семьдесят пять. Было семьдесят. 70... 5. Было семьдесят с половиной, да. а сейчас 69 и 69,3. Насколько ушло за это? Ну, почти килограмм. Ну, почти килограмм, да. Это нормально. Это нормально. В принципе, друзья мои, хочу сказать, что самое нормальное, оптимальное, когда человек странеет по моей программе, это около килограмма, когда он сбрасывает за неделю. Ну и общие параметры примерно по сантиметру, от сантиметра до трех. Вот так. В какой-то момент, обычно на четвертой неделе, параметры встают. Что это значит? Девочки начинают переживать. Что это значит? Это подстраивается гормональная система, то есть это стабилизация идет. Тут переживать не нужно, потому что это по двум вариантам обычно идет. У кого Постепенно запускается процесс уменьшения тела, у того стабильно идет потихоньку, потихоньку уменьшается. У кого рывком начинается, вот рывком сразу раз снизили 3 килограмма. И естественно у них сразу раз тело, тело наше очень умное, и оно сразу стабилизирует гормональный фон, чтобы не было стресса в организме. Ну вот как-то так, давайте следим дальше. За нашей Танечкой, как она будет странить к Новому году, какая она у нас будет дюймовочка? Всего, да, всего вам доброго и светлого, как всегда. С вами я, Ольга Мира и Таня.